Добрый день. Разработка локальной сметы от нас требует особого внимания к затратам на материалы. При этом отдельного обсуждения заслуживают материалы, отсутствующие в сборниках средних сметных цен сметно-нормативной -но базы. Долгое время такие материалы мы учитывали в локальной смете со ссылкой на прайс. В комплексе А0 для ввода данных о материалах по прайсу используется так называемая текстовая строка с типом материал. Методика 421 называет такие материалы не входящими в федеральный реестр сметных нормативов. Цена такого материала должна определяться в результате проведения конъюнктурного анализа рынка. Для ввода данных о материалах с результатами конъюнктурного анализа в комплексе А0 используется также текстовая строка, ну а со специальным признаком КА – конъюнктурный анализ. Эти строки мы так и называем строки КА. Для работы со строками КА в комплекс А0 введены новые функции. Например, для строки конъюнктурный анализ требуется сформировать шифр по специальному формату. Он состоит из буквенного обозначения TC и пяти групп цифр. Такое обоснование мы формируем с помощью мастера создания строки Конъюнктурный анализ. Но как быть в тех случаях, если локальная смета уже создана? А для существующих в ней строках по прайсу требуется установить обоснование по новому формату. Решим эту задачу следующим образом. Вот рабочая локальная смета со строкой по прайсу. Строка находится в режиме справочник. В этой строке установлена текущая цена материала. В строке есть пересчет с индексом. В нем установлена операция делить, которая распространяется только на базисные итоги. Отобразим в таблице строк графу с признаком КА. Строке по-прайсу установим флажок. Это действие запускает работу мастера создания строки КА, с помощью которого можно сформировать обоснование по заданному формату. Код группы КСР. Код субъекта Российской Федерации. ИНН поставщика. Уточним дату документа. Вариант учета транспортных затрат в цене материала. Готово. Как вы заметили, при вызове мастера система вас предупреждает, что текущая цена ресурса будет продублирована в базисную цену. Действительно, работа со строкой КА предполагает, что цена материала является текущей, и текущую цену мы указываем в режиме справочник. Но расчет строки должен быть выполнен в двух уровнях цен. И как вы помните, базисные цены строки отображаются в базисных итогах. Поскольку реальной базисной цены у материала нет, мы сначала копируем текущую цену в базисные итоги и с помощью пересчета делим ее на индекс. В результате формируется корректный набор итогов строки. Основные итоги отображают результат в текущих ценах, базисные итоги – результат в базисных ценах. При выполнении операции преобразования строки по прайсу в строку КА убедитесь, что эта строка находится в режиме справочник и в этом режиме для строки указана ее текущая цена. Если строка по прайсу была создана и находится в режиме «База», то возможно, что в результате преобразования в строке будут присутствовать нулевые цены, как текущие, так и базисные. Будьте, пожалуйста, внимательны. Если такая ситуация все же произошла, то для строки КА в режиме «Справочник» текущую цену материала надо будет ввести еще раз. Во вкладке Ресурсы строки. Принципиальное отличие строки конъюнктурный анализ от строки по прайсу заключается в автоматическом формировании специальных итогов, с помощью которых в концевиках можно отобразить такие затраты отдельными строками. Это итоги номер 70 в текущем уровне цен и БАС-70 в базисном уровне цен. В типовых концевиках для локальной сметы присутствует строка «Материалы, отсутствующие в ФРСН». В этой строке отображается значение итога номер 70. Затраты из строк по прайсу отдельно не выделяются и учитываются в общей сумме материальных затрат. Это итоги номер 5 – материальные затраты и номер 23 – неучтенные материалы. Хочу обратить ваше внимание на раздел системных данных А0. Работа мастера создания текстовой строки КА предусматривает выбор информации из специальных таблиц, оглавление классификатора ресурсов, коды субъектов Российской Федерации, варианты учета перевозки в цене ресурса. Если вы обновили свой экземпляр А0 до версии 2.10, то для комфортной работы с мастером создания строк КА вам необходимо отдельно загрузить в базу данных все эти таблицы. Скачайте с сайта инфостроя соответствующий файл и загрузите его с помощью программы обновления. Подведу итог. Стоимость материалов, не входящих в состав Федерального реестра сметных нормативов, в локальной смете учитывается в текущих ценах определенных по результатам конъюнктурного анализа. Методикой 421 определен формат обоснования таких строк. В комплексе 0 для формирования обоснования по заданному формату предусмотрен специальный мастер создания. Если в вашей локальной смете присутствуют текстовые строки типа материал с данными по прайсу, то при необходимости вы можете с помощью мастера преобразовать их в строки «Конъюнктурный анализ». Перед выполнением операции преобразования убедитесь, что строка по прайсу находится в режиме «Справочник» и для нее указана текущая цена. Для правильной работы мастера создания строки КА в 0 необходимо загрузить набор системных таблиц, которые подготовлены и находятся в разделе «Обновления» на сайте комплекса А0. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.